Мы продолжаем. Ты Мам. что выпал из мира? Да, я там мусор мусорку делаю. Ну понятно. Вот она. Где тут мой дом? Во, во, во. все, отлично, все отлично. Так, лестница. Так. Вот, э, мне еще на нее сломается жить. Ай, сломалась. Ну ладно. Не будем тогда делать этого. Она сказала не надо. Меня и так все устраивает. Ну и ладно. Ель. Иду да. все окей. Это, блин, мне уже надо сколько частей-то собирать. Я уже. Мы здесь уже снимаем походу дела это какую <связываю> Втор... это у нас уже третью часть мне надо слепить а ты записываешь да да записываю Потом... а по другому и никак что такое <связываю> плохо то все кстати э э сразу дизантирует дизайн в доме дел... ты же делаешь да уже дизайн в, в доме да ну вот все окей Всё, я огражу тип частная территория. Вот так вот. Это чтоб мне все завидовали, какой у нас домик. Вот так угу. все норм все норм пока что о, что-то я, я переборщил самую малость и здесь мы поставим я думаю, вот калитками вот так вот, так-то лучше а еще у нас будет такое, мне кажется, для место для рыбалки ну или бассейн можно да, даже здесь построить <coughs> да, вот что будет это у нас и бассейн, и рыбалка, и все в одном фурконе о, солнце садится за горизонт. Сейчас это, по-моему, воду дадут. А, -а, -а точно я еще вспомнил кое-что. Что нам надо сделать дома у нас. Сейчас я здесь водой залью. И все будет офигенно. Все окей. Пока что все идет как по плану. А, что-то у меня понесу. Куда не надо? Ай-яй-яй. Да что такое? Вот все. Одна сторона удалена чуть. вторая тоже. Во, <coughs> все, вот теперь окей только я сейчас это уберу. Ой, бедуок, Она... Вы ничего не видели, бедуок тоже. Подтвердит это, даже. Ты о чем? А ничего, ничего, ничего совсем ничего. Ты о чем? Я не, ничего. <coughs> Раздатчик. Ну что ты там долго еще? Ай. А, я... а. Вот так, по-моему, она ставится. Ай, да что такое-то? Вот, все. Так. ай я я а где у нас эта кнопка-то? Да что такое-то? Не понимаю. А, все, вспомню. Вот. Это мы зажимаем пробел и одновременно shift. <клёх> а, потом... А, умывальник надо нам. Что-то я про него забыл даже. А, нет, он не из этого делается. А вот он, он здесь должен быть. Вот, он. вот так вот. Что у нас еще здесь может быть? М -м, я думаю, столик здесь. Я думаю, мало места строить. Это у нас так, да? немногие жить могут все построить большой такой огромный домик. Ты? Ну что там все? и Я только первый этаж красил, он Подожди-ка, ты что, два этажа сделал? А ты что думаешь? Ну ладно. Двухэтажный дом. Ах, что я не творил? <сосых>. <сосых> не, я не буду все-таки это делать Не, не надо это Эй, ты что тут летал? Что? Или мне показалось, Показал. Ник твой видел Может, ты видел Ник? Если Нет. только ты видел Ник Это наблюдение с места происшествия. Что Мне кажется, что ты около меня. Не-не, ничего такого нету. Давай, я достроил дом. Так и чего Вали, я твой дом не видел. Ну ладно, ладно, прогоняет меня. Я все понял. Я понял, я осознал я еще двох буду делать, потому <смех> что. А, точно. Ты надолго еще. Не знаю. Не знаю. Я уже на все сделал, мне кажется. Ну поделать что-нибудь еще. Да что тут сделать-то? Я уже все сделал. Механизмы добавь. А, я уже и так добавил. хотя можно еще кое-что добавить совсем маленькое. Да, можно, можно. Я думаю, можно. Чего? А, ничего, ничего такого. Алмазы запрещены. Я знаю, ты про что. Я не хочу алмазы, я не такой. Я нормально чил. ты что? Ты меня знаешь. Я тебя тоже, слава богу, знаю. Да что такое это? Блин, ну здесь Нет, как... это иллюзия, ты меня не знаешь Хотя да, возможно, все возможно Вот так вот Вот так э -э. Вот так это застава. Теперь также с другой стороны делаем. Чтобы его обхитрить. Нет. Все-таки, я думаю... Блин, как здесь можно сделать? А, все, все, окей. Мне кажется, я, кажется, понял, как можно здесь сделать.